Вас приветствует компания OrderFlow Trading. А меня зовут Владислав. Я буду модератором сегодняшнего вебинара. Буду задавать вопросы нашим экспертам, которые у нас в гостях. Отпишите, пожалуйста, в чате. Поставьте плюсики, если есть звук, если он нормальный. И также, если вы сейчас видите на экранах промо-картинку Market Talks. Отлично, значит звук есть, звук и картинка есть, супер. Я думаю, подождем еще несколько минут, может быть кто-то немножко опаздывает, задерживается, я думаю, 2-3 минуты подождем и будем начинать вебинар, который у нас будет по формату где-то, наверное, час-полтора в этом промежутке. Поэтому не отключайтесь, подождем задерживающихся и начнем. Захочет, сможет посмотреть трансляцию в записи, она будет на нашем канале. Ссылочки в конце вебинара будут скинуты в чат ссылки на YouTube, ссылки на соцсети. Также Юрий Марченко и Денис Ковач также оставят свои контакты для, для связи, если у кого-то будут возникать какие-то вопросы более детальные. Они смогут, Вы сможете связаться с, с ребятами. Коротко, я хотел бы сразу сказать о связи. Хотелось бы сказать о связи. Если у вас будут какие-то проблемы со звуком, либо проблемы с видео, как правило, помогают, помогают две вещи. Первое – это перезагрузка браузера. Просто нужно обновить свой браузер, перезайти в комнату и Проблема уйдет. Второе, второе решение проблемы – это смена браузера. То есть не всегда, не всегда браузер сам поддерживает, причем было замечено, что это может быть на разных браузерах. У одних Chrome поддерживают, у других почему-то нет, они переходят на Opera либо на Mozilla, либо на Internet Explorer, и у них начинает работать трансляция нормально. Поэтому, если что-то вдруг у кого-то будет со связью, если пропадет звук или видео, попробуйте сначала перезагрузить, после этого, если не поможет, попробуйте открыть в другом браузере. Соответственно, если не будет в другом, попробуйте несколько. По крайней мере, Mozilla, Chrome, Opera. Это тот список, в одном из них точно трансляция должна работать. Если поняли, что нужно делать, поставьте цифру 1 в чате, чтобы я понимал, что этот момент всем ясен, и все будут знать, что делать в случае каких-то технических неполадок. Хорошо, дальше. У нас сегодня в гостях... Юрий Марченко и Денис Ковач. Многие из вас, скорее всего, их знают по, по видео, которое мы уже делаем три месяца. Это видео market, market Talks. Скажите, Напишите, пожалуйста, кто ни разу не видел видео Market Talks и никогда не видел аналитику от Юрия Марченко, либо от Дениса Ковача. Если такие есть, поставьте в чате, поставьте в чате двойку. И если. Ну, чтобы я понимал вообще, вообще, сколько людей первый раз сегодня видят наших экспертов, наших трейдеров. Два человека поставили двоечки. То есть есть такие. Окей, okay, я вкратце расскажу о, о ребятах Денис Ковач, трейдер с 9-летним стажем, Юрий Марченко, трейдер с 5-летним стажем. Они управляют, Юрий торгует на свои деньги и управляет финансами на, на основе доверительного управления. У Дениса Ковача также в управлении находится фонд. И, в принципе, у нас трейдеры в основе своей используют объемный профиль, то есть профиль объема, используют индикаторы Cluster Search, Big Trades, то есть основные индикаторы, которые определяют кластера в платформе Atas. Поэтому я вам рекомендую на этом вебинаре слушать, по крайней мере те, кто первый раз или мало знакомы с ребятами, слушайте, вникайте в их идеи относительно этих кластеров и как они работают с профилем объема, потому что у них достаточно большой опыт и в какой-то мере, в какой-то степени это мини-обучение, и вы сможете в принципе подчеркнуть для себя много интересных вещей, если будете вникать не только в прогнозы, а и в те моменты, как они подходят к кластерам либо к профилю объема. Поэтому для тех трейдеров, которые мало знакомы с платформой АТАС, либо с кластерами, либо с объемным профилем, этот вебинар, эта серия вебинаров, она должна быть очень полезна в плане обучения. Мы переходим на этот формат сегодня первый день. До этого это был видеоформат, сейчас мы будем проводить вебинары для того, чтобы вы могли вживую общаться с трейдерами и чтобы они более развернуто могли ответить на ваши вопросы. ребят. начало сейчас затягивается, потому что это первый вебинар. Я хочу объяснить тем людям, которые были и видели предыдущие, которые видели предыдущие вебинары и смотрели, и смотрели Market Talks, в каком формате вообще будут проходить эти вебинары. Поэтому Еще пару минут подождите. И мы начнем. По формату вебинара он будет длиться примерно час-полтора. Мы сегодня рассмотрим 7 инструментов. Это фьючерсы на евро, на фунт, на канадец, на иену. Рассмотрим золото, нефть и S&P 500. Поэтому в течение вебинара, пока мы будем рассматривать каждый инструмент, задавайте вопросы относительно этого рассматриваемого инструмента и трейдеры сразу будут на них отвечать. Я им буду озвучивать ваши вопросы из чата. Если вы не успеете задать вопрос по евро, и мы, например, начнем рассматривать фунт, мы уже не будем возвращаться к евро, поэтому успевайте задавать вопросы в течение, в течение самого вебинара. Вот, в принципе, последний пункт у нас – это...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 Каждый анализ это личное мнение и оно у наших экспертов может сходиться, может не сходиться, поэтому подходите к этому анализу, к каждому анализу каждого эксперта своего опыта и пытайтесь размышлять, пытайтесь выбирать тот сценарий, который вам больше подходит, если если аналитика будет отличаться, то есть это вполне нормальные вещи. Так как трейдера у нас два, и каждый из них имеет свой, свой некий уникальный подход, поэтому иногда может быть расхождение. Ну, вот, в принципе, у меня все. По, по основным моментам мы все обсудили. Поэтому можем начинать. Сейчас я подгружу первый инструмент. У нас мы начнем сегодня с евро. И у меня первый вопрос к Денису по евро. Вы на экранах сейчас видите объем, который сформировался в, коррекции, в нисходящей коррекции, которая происходит последнюю прошлую неделю, по крайней мере, нисходящее движение было. И мы видим, внизу сформировался объем на тесте зоны поддержки. Денис, я хотел спросить вообще какие-то какие признаки продолжения покупок сейчас есть? Либо этот объем, этот объем может быть продавцом, который формирует свою позицию для продолжения движения вниз? Мой экран уже должен быть вам виден. Итак, вопрос, значит, был по поводу фьючерса евро и будет ли продолжение коррекционного движения вниз и вообще в какую сторону направлен общий приоритет. Естественно, я думаю, не стоит вам напоминать, что общий тренд у нас направлен вверх. Это, можно сказать, очевидные вещи. Но, смотрите, то, что произошло в пятницу, когда выходили новости по штатам, у нас, собственно, появилось достаточно большое количество точных вливаний, то есть здесь прошли агрегированные очень крупные сделки по ленте принтов, которые э, были сделаны с э, небольшим перевесом по бидам. Соответственно, дальнейшая реакция первичная была сделана вниз, но последующего инерционного движения вниз так и не произошло. Поэтому я гораздо больше склоняюсь к варианту, что вниз у нас формируется сейчас коррекция, потому что, в принципе, каких-то серьезных на данный момент признаков продавца у нас толком не наблюдается. Вы можете посмотреть на вертикальный объем, показания вертикальных объемов. Те, кто умеет работать с ВСА, прекрасно понимаете, что должна быть также потом и вторичная реакция, то есть изначально усилие было приложено в виде движения цены вниз, но... В то же время дальнейшего результата мы абсолютно никакого не получили. И поэтому внизу у нас в диапазоне верхняя граница 1.18.70 и нижняя граница 1.18.38 у нас находится достаточно сильная зона поддержки. Здесь у нас и активность покупателей проявляли, вот очень хорошо видно так называемый откуп с дальнейшей рефлексией вверх. И в то же время очень часто происходит момент, что делается ретест. Данной зоны и затем отскок вверх. В качестве, это именно основной вариант. В качестве альтернативного варианта развития событий я выставляю э, движение вниз, которое пройдет вплоть до перекрытия всей предыдущей проторговки. Вот, но сейчас говорить об этом еще слишком рано, потому что вот, исходя из самого даже стиля движения цены вниз, у нас... Продавец не так уж и силен, то есть нет какой-то импульсной составляющей этого продавца. Поэтому я все-таки склоняюсь к варианту, что в указанном на диапазоне будет продолжение движения вверх. Альтернатива в случае перекрытия движения вниз к нижней границе проторговки, то есть к нижней части сегментации. Такое мое мнение по евро. Скажи, пожалуйста, Денис отметил зону 1870-1830 для поиска покупок. Что ты думаешь по поводу этой поддержки? Если у тебя в плане эта поддержка, и будешь ли ты рассматривать покупки из района 1870-1830? Никаких предпосылок к тому, что мы там разворачиваемся по-серьезному на евреи, конечно же, нет. Более того, я даже думаю, что мы... За флетями вот эта вот вся поддержка, да, которая у нас есть, которая была озвучена, она действительно является, она действительно является у нас максимальной. Да, если смотреть весь профиль, если смотреть даже не то чтобы профиль, а даже дневку, если включить и посмотреть, то мы с вами видим, что мы по факту с вами вышли из достаточно большого, глубокого... Сейчас, не знаю, нарисуется, не нарисуется, нарисуется достаточно глубокой проторговки, то есть вот туда вверх, а это объем всего контракта. Поэтому можно говорить о том, что до конца жизни контракта это осталось ну, примерно не 12 да, календарных. Мы можем говорить только о восходящем движении. Если будет там какая-то перекладка, если будут какие-то развороты, то как минимум во второй половине этого месяца вот покупать следует с другой стороны я бы даже советовал, честно говоря не предпринимать никаких позиционных сделок поскольку для меня ну давайте так скажу флэт у нас на мой взгляд выглядит следующим образом то есть у нас есть нижний баланс да вот скажем так всего вот этого объема вот с нижней границы там один 1688 самом деле да и есть объем который дал инициативу инициативу вверх и его границы это 118.35, 1.17.90. То есть я думаю, что здесь серьезная поддержка находится, и ниже мы провалиться сами должны. Почему не совета даже там какие-то позиционные сделки рассматривать? Потому что по большому счету в этом падении у нас есть тоже достаточно серьезное сопротивление, и я бы никаких бы сделал тем более в покупку, в продажу бы не совершал, а пока мы их бы не обновили. Речь идет о диапазоне 119.95. Сейчас я отмечу, да? 1.19.95 примерно. Вот и вот 1.19.50. То есть мы должны оказаться выше вот этого баланса. Исключить вот этот открытый интерес, который ну, на нонфарме действительно остановил, действительно бедами э, напротив, оффером. Значит, и только после этого я уже рассматривал бы рассматривал какие-то ланги. Я думаю, что мы просто дофлетим, зафлетим и вплоть до, вплоть до этих вплоть до экспирации. А там уже будем, как говорится, посмотреть. рассматривают возможные покупки 18.70, 18.30 из этой зоны. Юрий склоняется больше к формированию флэта. Хорошо, вопросов в принципе нет. Я вижу в чате пусто, поэтому мы двигаемся дальше. У нас следующий фунт и на фунте такая картина интересная. На экране на картинке если кто-то, кстати, не видит картинку, ставьте минус в чате, возможно, какие-то проблемы есть с видео. Но, по крайней мере, вот, но на картинке, которую мы видим, есть интересный объем, который отмечен зоной, такой, двумя линиями. И мы пробили, точнее не мы, а покупатели, получается, пробили этот объем и сейчас Вопрос, собственно, к Юрию. Этот объем удерживается в районе нуля приблизительно? Этот объем удерживается покупателями? И есть ли смысл рассматривать этот, этот уровень, эту зону для покупок? Или мы имеем какие-то признаки слабости покупателей и продавцы все-таки могут продолжить? Вот, как, как ты вообще на эту зону реагируешь? 29,20 и, 29, и 28,60. Дело в том, что вот этот объем, который здесь скоплен, который на профиле выглядит именно таким образом, можно говорить о том, что э, мы его прошли, то есть это открытый интерес скорее не продавца, и даже можно подумать, что это открытый интерес именно покупателя. А вот эта вот вся комбинация очень похожа на ложный пробой. И после этого ложного пробоя вот этот объем мы точно так же тестировали и нарисовали еще один очень интересный объем, на который я сегодня внимательно смотрю. Его границы диапазона они значительно уже. Это 1,2860 и 1,2860. 29 ровно, да, то есть это вот это вот, ну, как сказать, свечки поглощения, поглощения, в том числе, да, которые были организованы. Поэтому я думаю, что мы, может, в течение вот этой вот первой половины, дня, первой половины недели, наверное, может, и спустимся туда, я бы и вот оттуда бы я бы рассматривал какие-то ланги. Единственное, что меня смущает, это вот этот объемноторгованный, так это получается, farm это 1,2970 и 1,2970. 30 ровно это действительно агрессивный объем. Весь объем сосредоточен именно на кончике этой свечки. И что более пугающе, это то, что он совпадает с профилем предыдущего объема. То есть мы видим с вами ранее сформированный объем, он очень широкий, он очень большой. Поэтому при хорошей цене обстоятельства здесь я бы советовал, ну, не то, чтобы я сам планирую, да, советы не раздаю, сам планирую вот, пытаться откупать, но не с такими большими целями. Хотя бы 29. 70 нам доехать и при хорошем соотношении лос-профит это было бы хорошее скажем так подспорье а вот пойдем ли обновлять хай ну скажем так скорее пойдем обновлять хай чем пойдем на лет лаи вот но там уже к покупкам я бы вторичным да или доливком приступал бы только после пробоя вот это вот пятничная нонфармовской фармской шпильки 1260 20, точнее 28, 60, 29, 20, зона с кластером, который покупателем может быть сформирован и он в принципе ожидает продолжения роста. Что ты думаешь по поводу этого кластера 28, 60, 29, Ждешь ли ты продолжения покупок также в принципе, как говорил Юрий? Мнение, я более чем согласен с Юрием. Дело в том, что вчера еще вечером на своем вебинаре я показывал именно эту же ситуацию по фунту. У меня остался еще анализ, который я рисовал вчера. Значит, вкратце тоже объясню со своей колокольни, как я все это вижу. Насчет рейтингового профильного объема в моменте падения, да, действительно он здесь у нас присутствует, это район 1.29.95. Данный диапазон тестировался дважды с одной стороны и со второй стороны. При этом первичная реакция отскока у него была сделана к самым ближайшему уровню поддержки. Вообще сам процесс, который вы сейчас видите здесь внизу, я его называю перепозиционирование. То есть накопление в левой части графика профильного объема, соответственно здесь идет аккумуляция актива. Дальше либо в импульсном виде пробой резкий возврат, либо в более пологом виде пробой вниз. Возврат, но единственное, возврат должен быть всегда на импульсе сделан, то есть процесс проталкивания должен присутствовать. Здесь, скажем так, не очень сильный, не очень явный, но все-таки он был. И самое главное это перекрытие уровня в верхней части предыдущей проторговки. Здесь это тоже выполнено было. Поэтому данный уровень, он примерно в 80, как минимум, процентов случаев будет отрабатывать очень хорошо в качестве покупок. И в дальнейшем, то, о чем Юрий говорил, что у нас есть крупный здесь, здесь объем и а, сделки сосредоточены были на верхушке. Да, это действительно так. Я с помощью футпринта тоже внутрь свечи смотрел. Но что я могу сказать? Это были фиксации покупок. То есть это не было сделано в качестве накопления новых продаж. Там не было серьезного перекоса по бидам. И плюс ко всему, видите, даже с помощью кластерного анализа, что здесь идет именно перекос по аскам. И при этом есть... Плавное такое вялое движение вниз. Поэтому, как правило, если происходит процесс фиксации, мы не получим импульса. Мы получим именно не спеша флетовое движение в ближайшую зону поддержки. Для себя зону поддержки я выделил. Нижняя граница это 1.28.55 и верхняя граница в районе 1.28.90. То есть это именно тот диапазон, который действительно является важным, ключевым. И в дальнейшем ожидаю реакцию по цене вверх. И плюс ко всему, есть еще один очень интересный момент больше относится уже к объемным техникам анализа. Сами по себе уровни свечи, которые сформированы с крупным вертикальным объемом, они являются достаточно хорошими уровнями поддержки и сопротивления. И на данный момент по цене 1.29.27 у нас находится как раз нижняя граница свечи крупного вертикального объема. И именно здесь застопорилась сейчас цена. Что еще раз подсказывает о том, что сам по себе продавец он не силен. То есть здесь просто фиксы проходят для покупок. То есть шорты здесь не набираются, не набираются толком, здесь просто фиксируются лонги. И в дальнейшее движение я действительно ожидаю вверх. По поводу цели, я выставляю для себя цель в районе 1.3140-1.3150. Сейчас я это покажу э, в виде зонки. То есть вот такая цель движения у меня пока что по фунту на ближайшее время. В комментариях подписываю э, основные мысли, пытаюсь подытоживать. Если, если Денис или Юрий хотят что-то еще дополнить, в принципе, в комментариях можете дописывать какие-то, может быть, основные цели, которые вы ждете, либо ну, или я что-то пропустил. То есть основную идею я пытаюсь фиксировать для, для наших зрителей. Следующий у нас вопросов в принципе нет. Никто в чате не задает вопросов или стесняется, или нет вопросов, поэтому если стесняетесь, <свят> не стесняйтесь, задавайте. Если все понятно, отлично, двигаемся дальше. Следующий у нас канадец. И мы отметили такую интересную ситуацию. Сейчас идет попытка пробоя экстремума, который два раза давал реакцию продавца. Первая. Вторая свежая реакция была вот совсем недавно, импульс вниз, и после этого мы, покупатель волатильно пробивает, пытается, точнее, закрепиться уже после пробития этого уровня. Вообще, это ложный пробой, либо же это больше похоже на истинный пробой, и стоит ожидать продолжения покупок. Ну и, соответственно, можно ли считать тот сценарий, который отрисован при движении вниз, возможностью для того, чтобы поработать после этого в шорт? Вопрос к Денису, Денис, давай начнем с тебя. И смотрите, прежде всего, что хотел бы сказать. При анализе фьючерса канадского доллара нужно обязательно учитывать тенденцию по нефти, потому что канадский доллар является сырьевой валютой и имеет очень тесную связь и корреляцию с графиком нефти. Вот. Сейчас отдельное нефть рассматривать не буду, она у нас по плану будет с вами немного дальше, но проведя первичный анализ, могу сказать следующую вещь. В целом сейчас по канадскому доллару Здесь у нас происходит очень красивые фиксации. Вы можете очень хорошо это видеть. У меня показано в виде индикатора BigTrade, который показывает у нас как агрегированные, так и дробленные сделки по ленте принтов. Также и с помощью кластерного анализа. Здесь же и кластеры присутствовали достаточно крупные, причем с перекосами по биду. И в такой ситуации, если еще посмотреть на показания вертикальных объемов... Очень часто подобный паттерн появляется именно в выпускных движениях, приблизительно на окончании самого сегмента. То есть сейчас вообще цена находится в достаточно важном ключевом диапазоне а, именно долгосрока. То есть долгосрочные уровни, которые были в прошлом, они сейчас а, как раз очень сильно влияют на цену. И у меня, к сожалению, не хватит столько котировок показать. Очень-очень много придется загружать для 4-часового тайма. Вот. Но сами уровни я заранее перенес. Дело в том, что. Продажи сейчас открывать на самом деле не рекомендую по той причине, что я отлично ожидаю добой вверх, потому что после фиксации, как правило, всегда практически присутствует еще повторный ретест. И в случае, если действительно состоится повторный ретест, уже вот здесь в верхушке я буду стремиться рассмотреть возможность для шорта. То есть покупать сейчас, естественно, перспектив особо нет, а вот возможность для шорта здесь все-таки есть. Но после переха. И самый первый уровень действительно для важной фиксации, то, что я вам говорил, помните, что границы свечи крупного вертикального объема выступают достаточно хорошими уровнями поддержки и сопротивления. И если к ним еще приплюсовать показания депока, то есть депок это динамический рыночный профиль, в данном случае у меня он стоит месячного формата. Если вы так увидите, то достаточно важный еще объем находится у нас в нижней границе, и при этом я считаю, что ключевым коррекционным движением будет уровень, 0,79 ровно приблизительно, плюс-минус где-то 5 тиков. Ну а так в целом я все-таки ожидаю ретест максимума с небольшим ложным перехаем, а затем уже можно будет искать возможности для шорта, если таковы будут. Были у Дениса на пробое, на пробое хая. Денис отметил, что это могут быть фиксации, но может быть до еще вверх. Как ты думаешь, эти кластера останавливали движение и будет продажа или тоже склоняется больше к продолжению еще какому-то, как минимум, одному импульсу вверх? Что думаешь? по канадскому доллару. Но я вот начала не слышал, поэтому скажу вам следующее. Стояние. Действительно, на хаях мы видим максимум, Значит, это, ну, вернее, самый большой да, объем наверху он у нас есть. Есть ли это фиксации или нет? Ну, честно говоря, я в такие моменты, не то чтобы не верю, но считаю, что определить это в моменте невозможно. Но однозначно могу сказать, что есть некий объем, который, возможно, представляет интерес. И этот объем, он у нас по факту пока является максимальным. И и сейчас здесь копится открытый интерес. Возможно, здесь доберут позиции, возможно, не доберут. Но я бы следовал бы следующим моментом. Вот мне нравятся вот эти объемы, которые выдавали в свой момент, ну, пробивали, так сказать. Да? И они будут у нас крайне своего рода. Значение их 1.8040 и 1.8025, вот так вот примерно. То есть <связь> ниже этих объемов, при наличии восходящего тренда, мы упасть не должны. Поэтому однозначно. Лучше рассматривать ланги. И всего из этого, то есть даже при любом подходе рассматривать ланги, к продажам можно присматривать, только если мы пройдем 0.8025. Пока к этому предпосылок особо нет. Будет ли... Да, тогда, раз уж не знаю, чем на... на чем мы остановились. Резюме. Рассчитываю на откат в районе 0.8040. Там целесообразно рассматривать покупки и надеяться на перехай. Будет он или нет, не знаю. А к продажам имеет смысл только приступать или хотя бы задумываться, если мы окажемся ниже, чем 0.8025, то есть вот туда. Все. Продолжение покупок, но будут ли они, насколько они будут долгосрочными, Тяжело сказать, по крайней мере, Денис ожидает после каких-то небольших покупок продолжения, точнее, возобновления продаж. С этим разобрались. Вопрос, вопросов в чате нет по канадцу, поэтому двигаемся дальше. Переходим к ене японской и Юрий. Юри, Юрий, тебе вопрос. Ена находится в консолидации, по крайней мере, визуально мы видим поддержку и сопротивление, которые сформировались в таком широком диапазоне и мы находимся сейчас в середине этой консолидации. Вообще, что, что делать, посоветуешь, потому что в середине консолидации обычно опасно торговать трендовые модели, что лучше ждать теста сопротивления, либо поддержки, И там искать сделки на отскок, или, или воздержаться вообще от торговли э, и ждать выхода э, из этой консолидации и продолжения какого-то трендового движения. Юрий, тебе слово. говоря, делать. Значит, я рассматриваю эту ситуацию давным-давно, рассматриваю ее. Следующим образом, значит, у нас действительно есть флетовое накопление на да, границе там 90-30, 90-30, 90-70, да, вот так вот, ну, вот эти, вот, вот эти значения фичей. И мое внимание всегда привлекало вот такой вот ложный, такой вот пробой, который, не знаю, является пока он ложным или нет, это 92-15, пусть будет так, да, и 91 90, вот так То есть, я черчу, очерчу вот этот, скажем, кульминацию, и вот эти вот все все, все, все на торговочке, которые по факту у нас были. То, что произошло там, когда я даже не помню, 29 числа это очень похоже на ложный пробой. Похоже, это потому, что ну мы видели сами некий объем сформированный достаточно четко, и который дал на вверх, а потом резкий возврат. Настолько резкий возврат, что мы проскочили нарисованный объем, да, то есть обозначенный объем, и даже. Мы проскочили вот этот вот объем, вот это накопление, которое тоже в свое время было, как, ну скажем так, за покупателем. То есть здесь есть все предпосылки к ложному пробою, поэтому я считаю, что это настоящий ложный пробой. Но приступать к продажам да, уже более позиционно можно только, если мы полностью исключим поддержку. То есть если цена кажется ниже, чем 90-30%. Но я считаю, что это будет не круто, это не, будет, не произойдет это в ближайшее будущее, потому что может даже до экспирации ничего не будет. Я думаю, что мы ну, до экспирации пофлетим, в хорошем варианте повысимся ну, в цене еще вот куда-то сюда, вот к моменту этого объема, поэтому начиная от 91.70, то есть я начинаю от вот этих вот кластеров, заканчивая вот всеми вот этим безобразием, цена которого там 92. 40, я даже так возьму, все это большая широкая зона для того, чтобы рассматривать какие-то покупки. Может цену встретят здесь, может цену встретят у этого объема где-то здесь, но это было бы приоритетное движение, то есть движение вниз при условии теста вот уже более вот этого объема. К сожалению, ширина вот этого баланса очень широкая, поэтому здесь надо внимательно смотреть, и паттерн на шорт может формироваться даже более чем один день если кому сложно такие позиционные сделки оставаться, я бы даже бы не не советовал бы сюда залазить, а дождаться экспирации, либо выхода из этого диапазона вверх, ну или, соответственно, вниз, и там уже работать в трендовых моделях, ну вот так вот. Мнение по нефти. Здесь, на наш взгляд, есть интересный объем, в районе 48, где-то 49 долларов. Это крупный объем контракта. И сейчас тестирует цена этот объем, причем интересен еще один момент. Интересен, давай, Денис, тогда уже мы к не возвращаться не будем, по нефти, собственно, вопрос, давай ну, с тебя начнем. На экране сейчас видишь объем крупный и его тестирует цена. Соответственно, стоит ли вообще рассматривать этот объем для продаж? в и в контексте, всего этого движения, в контексте всего этого движения, которое нисходящее, происходит достаточно длительное время на нефти в таком канале, либо, либо все еще покупки можно рассматривать, вот эти вот локальные, которые пошли. Вот что думаешь по нефти в этом, в этом плане? Искажения были очень сильные в звуке, я думаю, даже не только у меня, потому что сейчас читал. Ну да ладно, сейчас вроде уже все в порядке. И, значит, вопрос по нефти я услышал, сейчас я вам покажу свое мнение. Смотрите, значит, по нефти ситуация следующая. Если нефть рассматривать, начнем с того, что в более долгосрочном плане, то сейчас происходит, конечно, такая очень сложная ситуация, но в целом я считаю, что сегментация сейчас вся уже полностью вниз выполнена, ключевые цели были взяты, и сейчас фактически идет у нас краткосрочная коррекция с продолжением уже среднедолгосрочного движения вверх. Я вообще достаточно давно, на самом деле, целюсь вообще в район верхушек, но это речь идет о долгосроке, сейчас к теме это не имеет отношения. Если говорить о перспективах на ближайшую одну, максимум две недели, то действительно сейчас цена отбивается от достаточно сильно Противление, вот вы можете сейчас увидеть. Здесь, здесь, здесь. Да. Странно, я вначале включил, потом, видимо, слетел. Сейчас экран мой видно. Ну, все, теперь нормально. Видимо, нужно периодически проверять, это а то слетает. Сейчас еще раз покажу, смотрите. Значит, касательно нефти, да, Юрий тоже, я смотрю, очень часто рассматривает мануальный профиль, натянутый непосредственно на сам сегмент движения, будь то сверху вниз, либо снизу вверх, но самое важное – это видеть общую сегментацию, то есть где будет цена обязательно спотыкаться. По сути, здесь всего два момента, где цена может серьезно споткнуться. То есть важный момент находится вот буквально цена вот-вот к нему подойдет, если брать отдельно как точный уровень, это 47,75. Вот. Но естественно мы берем как комплексную зону, поэтому я ожидаю приблизительно в этом диапазоне коррекционное движение вниз, причем вниз к уровню в районе 46,45 и затем выход вверх. То есть для меня это является как основной приоритетный вариант, и цена сейчас, по моему мнению, будет с вашей долей вероятности ступенчества в таком э, флатовым растяжением двигаться вверх к следующему с, э, профильному сопротивлению, то есть как по ступенькам. Вот. внизу у нас есть достаточно хорошая поддержка, через которую было сделано проталкивание цены объемами и плюс ко всему здесь же еще э, свою инициативу достаточно хорошо показали покупатели. Здесь были очень хорошие перекосы по аскам сделаны и в дальнейшем эти же аски были протестированы и реакция была сделана вверх. Поэтому Максимум, что может делать цена, это еще раз протестировать диапазон Асков, плюс небольшое дополнение от техники, это уровень, и затем продолжить движение вверх. В случае же полного перекрытия вниз, тогда уже будет ближайшая цель 45-40. но это уже альтернативный вариант развития событий. Такое мое мнение по нефти. Возможного продолжения роста на нефти. Как ты смотришь на, на объем, который тестирует сейчас? покупателям. Серьезно, Вим, на самом деле. Честно говоря, я смотрю, смотрю эту картинку и ничего не понимаю. И я бы не думал, что мы пойдем вверх, на самом деле, потому что вот эта штуковина, в ней есть предпосылки к развороту, но она, на мой взгляд, сформирована не в том месте. То есть я еще понимаю, если бы мы, допустим, бы устроили какой-то разворот или вынос топов или еще там чего-то, да, за вот этой шпилечкой. За шпилечкой, которая дала обновление хая фактически, и если и будет разворот какой-то, да, сложным выносом, то он должен быть здесь. Поэтому к покупкам вот это меня, честно говоря, всякое настораживает. И я бы даже рассматривал бы продажи. И действительно, да, я смотрю во всем сегменте. И если смотреть вот именно так, то мы видим, что достаточно большой серьезный объем еще как минимум не распределенный находится сверху и заправляет, наверное, всем продавцы. И мы видим, как это все тестилось. И тестилось это все не очень хорошо, ну, скажем так, не слабенько, не слабо тестилось. На сегодняшний день я вот этот объем небольшой, да, у меня он здесь подсвечен, и сейчас цена очень близко к нему, да, он находится в районе 48, ну, скажем так, он не в районе 48 находится, он по цене там, в диапазоне 48, а ровно 47,80 это сопротивление достаточно уверенное, и неплохо смотрится 41,40. 41... 48, 40, 48, 90. То есть это вот этот баланс, который тоже в свое время давал инициативу и с обновлением лайов. Поэтому я бы здесь искал бы паттерны в шорт на самом деле. Либо здесь, либо чуть выше с ценой ну хотя бы вот до вот этих кластеров. То есть по факту 46,60 можем мы сами видеть, поэтому идея это шорт с районом 48, либо второй шорт с равен 48.60 до цели 4660. И продолжение тенденции пока все еще вниз. Пока не вижу предпосылок, если к развороту никаких. С нефтью разобрались. Перейдем. Вопросов в чате нет, поэтому переходим дальше к золоту. Предпоследний инструмент в сегодняшнем нашем анализе. Так, я секунду не вижу. У меня, наверное, не загрузилось. Буквально подождите минутку. Я сейчас закину слайд, который должен был быть. Так, сейчас он должен появиться. Золото золото на данный момент пробило хайк и в целом, если посмотреть на 4-часовой график, сжать его, мы увидим достаточно такую серьезную зону накопления и вот сейчас выход вверх. То есть у меня вопрос, собственно, заключается в чем? Очень, очень похоже на то, что выходит золото прямо так серьезно, среднесрочно, в лонг и глядя на накопление, глядя на широкую консолидацию, это очень, это может быть началом хорошего движения. Юрий, как ты думаешь, вопрос к тебе вначале: может ли это быть тем местом, которое будет как раз за рождением продолжения тренда? Я даже думаю больше. Это не начало хорошего движения, это уже успешное его продолжение, это хорошее движение, которое началось сейчас с прошлого контракта. И мы на этом торговали, и на самом деле очень круто, потому что еще даже в прошлом контракте все объемы да, находились у нас в разделе там, 1295, то есть до этого были ланги, ну, рассматривались только ланги, потом геополитика, сами понимаете, там ракеты и так далее, и так далее, поэтому тренд вверх однозначно. Он даже, я бы сказал, ускоряется, что и начинает навевать подозрения. Кто обращал внимание, чем быстрее тренд, тренд летит вверх или вниз, тем ближе его конец, я бы даже так сказал. Есть такая закономерность, но, увы, ее очень сложно систематизировать. Это дневной график, и весь объем контракта на самом деле находится и здесь, и здесь, поэтому действительно тренд восходящий. И разворота пока признаков нету. Я бы рассматривал покупки, действительно, с района с этого же объема, который был указан, это 1332-1300. И вот э, впервые бы о смене тенденции, э, или как минимум о том, что покупатель слабый в этом рынке смотрел бы, если бы цена оказалась вот в районе 1320, не в районе, а под 1320. Могу объяснить, почему. Потому что 1320 – это вот эти вот кластера, которые у нас здесь. То есть, если мы окажемся, то здесь везде рассматриваем покупки, стопик сюда. Если оказываемся здесь, то вероятность того, что мы окажемся ниже этой шпильки, тоже есть, и она очень велика. И вообще, что мы можем застрять в флэт по-серьезному. Вниз полететь не полетим, такие большие движения сразу вниз не падают. Нужен какой-то элемент распределения. Но до тех пор, пока мы выше 1320, рассматриваем только лонги. И только после обновления уже какие-то там э, потуги к распределению. 1330, 1332 и по поводу покупок, э, поиска лонгов в этом диапазоне. И вообще в целом, как ты относишься к этому выходу и чего ожидаешь в такой среднесрочной более перспективе? Смотрите, значит, если говорить так всерьез о золоте, то на самом деле действительно пока что признаков разворота нет. Я его уже крутил, вертел абсолютно с разных сторон и по объемам, и по технической части анализа, и многими другими способами. В принципе, сейчас цена находится в очень серьезной такой разворотной зоне. Это действительно так. Вот, но самих признаков разворота пока что я лично не наблюдаю. То есть, в целом, да, действительно, есть достаточно интересные зоны для прохождения. То есть, зона, например, 1330-1332. Вот она у меня тоже указана была. Вот, и также есть еще более важная зона, на самом деле, которая находится ниже, в районе 1307 верхней границы, 1303 нижняя. Вот, пока что, пока эта зона, именно эта зона не пробита, то говорить о том, что цена именно в долгосрочном плане изменила свое направление, естественно, мы не будем. А по поводу кластеров, сам момент проталкивания здесь толком, на самом деле, больших, именно больших кластеров здесь не было, потому что по большей части сейчас тот рост с гэпом, который вы видите по золоту и отсутствующее продолжение движения вверх, они вызваны не более чем геополитикой из-за КНДР. Думаю, сейчас все это знают, потому что у всех это на слуху. Вот. Подобное вообще трендовое движение, которое с прошлого контракта началось, его развернуть как в виде так называемого V-образного разворота практически невозможно. Поэтому здесь действительно есть варианту, что будет сделан флет, Причем флет очень размашистый. Максимум пока что на ближайшее время, я считаю, там где-то в течение сентября, максимум, куда сможет подняться цена, это в район 1358. Очень-очень маловероятно, что ее пустят выше. Но это далеко не факт, что он туда... Дойдет. У меня указан достаточно сильный уровень сопротивления в районе 1339 долларов за унцию, и сейчас цена как раз четко сидит на этом уровне. Поэтому я ожидаю все-таки, что с этого уровня смогут сделать кое-какое коррекционное снижение, ретест, и просто рынок впадет в такую в некую кому. То есть именно в данном диапазоне начнут просто накапливать объем для дальнейшего распределения. И скорее всего... Уже дальнейшее распределение может быть сделано вниз, но не исключаю, опять-таки, ложный выброс в район 1358, затем движение вниз, потому что сложные тренды именно так и разворачиваются. То есть легкого разворота здесь однозначно не будет. Мозг вынесут все. Вот, поэтому я пока что по золоту буду находиться вне рынка, а мелкие спекулятивные сделки, это не более чем с ближайшей поддержки, можно делать, но их потенциал, я считаю, не такой уж и большой. продолжится от ближайшего уровня 13.30, 13.32 покупки, по крайней мере, там можно их поискать. Низ пока склоняется к покупкам, но возможно формирование консолидации. Интересная позиция насчет консолидации. Наблюдаем. Последний у нас на очереди сейчас идет индекс S&P 500. Здесь те, кто вообще торгует, наблюдают за этим индексом Последние несколько лет э, это такой сугубо вообще флетовый инструмент, и вот сейчас мы видим очередную фазу такую, перехода из консолидации менее размашистых, консолидацию уже с более широкими границами в районе двух сформированных объемов крупных на контракте, на, на профиле контракта. И вот уже контракт э, сентябрьский подходит к концу. Ну, и вот мы сейчас тестируем верхнюю часть э, этого диапазона, поэтому, вот, Денис, вопрос к тебе вообще, что, э, что происходит на S&P и от верхней зоны можно ли смотреть продажи, есть какие-то признаки э, продаж, так, есть, если учесть, что это консолидация? Сейчас экран уже показывает. Смотрите, еще на предыдущем вебинаре я такую очень строгую линию нарисовал вверх. Вот. И я на самом деле по S&P 500 уже приблизительно две недели жду как раз перехай в район 2500. Данный уровень на самом деле обоснован очень многими факторами. Здесь больше математически был сделан расчет, потому как это исторически возможно исторический новый максимум, который еще не был ранее нигде в истории, и поэтому Собственно, только техникой можно здесь определить приблизительно, где цена споткнется. Дело в том, что если рассматривать сейчас данный диапазон с точки зрения продаж, то максимум, куда могут дойти продажи, я считаю, это уровни 2455-2450 приблизительно. Вот. И отсюда уже цена продолжит свое шествие вверх. В целом же цена смогла благополучно пройти, Каждый проторгованный объем, который был ранее сделан. Если даже посмотреть с точки зрения футпринта, вы увидите, что огромное количество преобладающих сделок было осуществлено по Вот И поэтому, я считаю, все сопротивления, по сути, пройдены. Да, цена там подошла к предыдущему крупному накоплению, вы его сейчас увидите. Вот оно. Вот, но в то, в то же время сейчас нет от него какой-то серьезной реакции, когда было сделано вот здесь, к примеру. да, То есть э, ничего этого не присутствует, и поэтому здесь все-таки гораздо больше инициативы, перекосы по ласкам и гораздо больше инициативы сейчас находится именно у покупателей. Поэтому максимум, что может быть, это коррекция, указанный диапазон 2455-2450, и затем продолжение движения вверх. Моя личная э, цель ключевая, куда вот я ожидаю, это 2500 ожидает возможного продолжения движения вверх, а что думаешь ты, что-то что будет в районе сопротивления, какая-то реакция продавцов или, или ты склоняешься тоже к продолжению роста? Я хитро поступлю, я буду склоняться к продолжению роста, но ничего предпринимать не стану, потому что я все-таки таких вещей опасаюсь. Но... Почему, да? Каких, речь, о каких вещах? Речь о накоплении, которое однажды давало очень серьезную инициативу, да, 2480, там, 2460, давал инициативу и даже рисовал ложные пробои, после которого были шарты. С другой стороны, и поддержка есть очень очень четко, которую мы по факту оттестили и двинулись туда. Значит, мы прошли достаточно уверенно даже поинтов контроля. Большая половина часть этого объема ранее наторгованного, поэтому скорее да, наверное, может быть пробит, но ä, пока мы не окажемся выше, по, выше 1487, то есть вот этого ложного пробоя, я бы лонги бы не рассматривал. Вообще бы, в принципе, не рассматривал, потому что ну, я так, такая тактика у меня, что мне нужно дождаться пробоя. С другой стороны, для более рисковых ребят мне нравится инициатива. Вот вот это То есть, вот этот объем он у нас 1455, да, находится 15460. То есть, что это за объемчик? Это объемчик, который обновил ХАИ. То есть, здесь однозначно были стопы тех, кто шортили здесь, и однозначно их там порешали. Поэтому в принципе ниже мы не должны упасть. То есть стоит рассматривать на логи. Ну, вот если уж и. Покупать то со стопом под 1454. Но для меня лучше, конечно, дождаться пробоя из 487 текущих, скажем так, геополитической обстановки. Я думаю, что этот пробой будет, ну, как минимум, не скоро и вероятность застрять во флете очень высока. Следим за этой зоной. Если обновим, значит, все, хана покупкам. В любом другом ситуации логи в приоритете. Денис ожидает перехая в любом случае, пока не видит возможностей для продаж. Юрий ожидает формирования какой-то консолидации, либо же продолжения лонгов. То есть в целом, в принципе, мы так понимаем, может рынок подрасти. Поэтому будем следить за, этим, за этими сценариями. Спасибо. спасибо Денису, спасибо Юрию поставьте плюсы в чате кому понравился такой формат э, вебинара э, кто, э, кто хотел бы продолжение таких вебинаров э, то есть мы вот, э, это тестовый для нас э, вариант мы как бы так немножко переживали понравится вам или нет очень важно э, очень важно получить от вас фидбэк э, вижу комментарии, Плюсы, понравилось, интересно, это круто на самом деле. Мы тогда будем придерживаться такого формата. Возможно, исходя из этого, мы придумаем еще что-то, что-то, как можно было бы, может быть, разнообразить. Вас призываем задавать вопросы, возможно, активнее включаться. С другой стороны, если у вас нет вопросов, эксперты справились со своей задачей и рассмотрели все возможные варианты это тоже хорошо поэтому спасибо всем кто был на вебинаре я напоминаю о том что да я прошу дениса и юрия скинуть в чате свои контакты сейчас как можно связаться с вами если у кого-то вопросы возникают возникли точнее может кто-то хочет пообщаться в общем Дайте в комментариях свою информацию. Я напишу в чате наш Facebook, Instagram, YouTube. Подписывайтесь на соцсети. Там будут анонсы, там будут записи. И там есть много другой интересной информации. Статьи выходят у нас регулярно, другие видео. Поэтому подписывайтесь на, на Facebook, на на канал YouTube. Для тех, кто смотрит этот вебинар в трансляции, ссылки будут в описании, поэтому, поэтому ищите информацию там.